Всем привет, на связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Подводим итоги недели. Напомню, что в начале каждой недели мы в чат скидываем список компаний с точками входа, если вам такой список необходим, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну и в целом трейдинг не является нашей основной идеей, потому как для трейдинга, напомню, что используем всего лишь в районе 5% депозита. Больше или меньше это зависит от уже натренированности. Ну и натренировать это можно. Ну а основное, это конечно же долгосрочные портфели, которые мы тоже формируем. И если вам необходим такой портфель, то тоже проходите по ссылке и узнайте условия получения. Портфоль, портфель из ETF на данный момент показывает плюс 8%. Был чуть больше майский портфель 9 процентов был тоже 12 но здесь в общем коррекция неделя такая была есть на чем задуматься и некоторые индикаторы показывают что коррекция близка и над этим тоже нужно подумать ну и все таки к результатам недели одну сделку сегодня рассмотрим компания CTLT в начале недели видим что компания упала но затем все-таки подошла к тому уровню. Uh, уровень 116.77. Ну, купилась чуть повыше. Ну, буквально тут 2-3 пункта. Так, ну и затем резко пошла вверх. Uh, дошла до uh, уровня, затем стала снижаться. Ну и так как это пятница, поэтому была закрыта вручную, без uh, уже скользящего стопа. Uh, стоп, в принципе, он здесь был установлен. Uh, здесь не сработал, потому что, ну, расстояние разное. Ну и в целом. За так, 29 30 2 дня плюс 3%. Ну, вот такой результат. Напомню, что мы еженедельно выкладываем список компаний с точками входа. Если вам такой список необходим, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну, ну, а также, если вам нужно сформировать долгосрочный портфель с прицелом на 5-10 лет, то эта услуга у нас тоже доступна. Проходите по ссылке и узнайте условия. До новых встреч!